Я оказался прав, здесь у нас стрельбище Пойдемте посмотрим Какие цены Чтобы здесь пострелять Попробуем узнать, если нам разрешат Конечно снимать, а то опять же с рогом упрутся Скажут нельзя Секретный объект В общем пока Молчат Спросил сколько стоит Ну я так понимаю 10 это количество патронов да? То есть оружие оружие все боевое, ребят. То есть это все боевое оружие. А, калибр 2, выстрелов 10, 38 калибр, 45 калибр. А это тен. Yeah. То есть а, магазин на 10 патронов, 450 бат стоит. А, можно также еще есть автоматическое оружие. А, М16 или как, я не знаю. А, дробовики, помповые ружья, можно с прицела, то у нас снайпер выстрелять, то есть стрельбище вот такое вот можно поставить удаленно, также все наушники вам дается и вот такую мишень, то есть вот вот сейчас были китайцы стреляли, ну в десятку никто не попал, три молока, семерка, восьмерка, восьмерка и семерка-восьмерка одновременно, в общем. В общем, вот такое стрельбище. Ну, в принципе, цены, насколько я помню, в Паттайе стоит, по-моему, 2000 бат. Если я не ошибаюсь. Но это было в 2015 году я стрелял. Поэтому, а, почему здесь такие цены? Может быть, и в Паттайе такие же цены, сейчас не знаю. В общем, ладно, мы с вами идем дальше. А, вот они, то есть боевые патроны, чтобы вы верили, что не шариками стреляете, а вполне боевые патроны То есть вам выдают, вы стреляете Так что, ну все, кнопка у нас опять любимица 100 бат, фото Да, кнопка. Скажи, что это, я бесплатно, что я буду фотографироваться? Капунка В общем, ладно, ребят, пойдем мы на пляж в принципе, я говорю, кто хочет пострелять Также здесь можно прикупить шортики Платица какой-нибудь для девочки Тунику, тапочки Можно взять прохладительные напитки фу -полу, фанту, пиво То есть энергетические напитки Ну, кстати, сегодня у нас с погодкой повезло, ребятки Могу честно сказать, солнышко нас радует своим видом Тайка вот у нас лежит, загорает. Любуется в зеркало. Красотка. Толстенькая, но красивая. Думает она. Ладно. Пойдемте на пляж. Так, здесь у нас тоже какой-то отель. Все, Sky Resort. Спуск к воде сразу такой. Ну, здесь, скорее всего, катера, лодки на воду спускают. И... Чуть левее у нас начинается уже пляж. Сейчас кнопочку отпущу, сейчас пойдешь бегать. Кнопа уже вырывается, у меня говорит, пускай меня, все, хватит. Давай, беги. Пошли. В общем, не дали Кнопе побегать, понабежали женихи. Пришлось Кнопочку опять на ручки брать. Даже пить не захотела. Ну а мы сейчас идем с вами дальше по береговой линии и постараемся за сегодня Калан обойти, если не получится. Ну, в любом случае, я говорю, что я останусь здесь ночевкой и хочу встретить рассвет. Ну, главное, чтобы, опять же, с погодой повезло, чтобы погода с утра была солнечная, то есть небо было ясное. Если будет затянутая, облачная вряд ли. Мы увидим с вами рассвет Кстати, здесь тоже рассветы очень красивые Так же, как и закаты Ну, везде они по-своему красивые Не буду говорить, чтобы там не обижались а В России, еще где-то там, в Украине В каждой стране по-своему Рассвет, закат прекрасен Здесь у нас вот рыбаки То ли винт пытаются сбить Ну, подручными средствами Обычным камнем Каким-то непонятным молотком а так как морская, точнее, ну да, морская вода соленая сделала свое дело, винт прикипел, а он у них еще и обломался к тому же. То есть, или нет, или они новые пытаются пересобачить. В общем, окисается винт есть, и процесс именно избивания винта его греть надо, ребятки костер разжигайте, греть потому что ВД-40 у вас нету и вряд ли вы сможете его сбить ну, собьете, может быть, и когда расхуячите его полностью ладно, мы пойдем с вами дальше сейчас пойдем к лопу. тенечек, водички хотя бы напоим или напоим, как правильно а то там женихи не дали попить воды. А Кнопа уже пить хочет. Да, ребятишки. Конечно, неприятно наблюдать. А вот у нас здесь туалет. Вот такая пляжная зона. Ну, в основном одни китайцы. И вот он у нас мусор. То есть, все здесь и пластик, и стекло, и кокосы, и орехи. Да, мы идем с вами дальше уже. А, пляж здесь... Я не скажу, что прям такое для купания, потому что каменистый. Но ну, так чисто позагорать среди кактусов или под как кактусом, то можно. Так что, кто захочет поэкспериментировать, приезжайте. Так, ну что, девчонки, мальчишки, решил я кнопочку немножко охладить. Дубль 2. С первого опять камера у меня не включилась. И вот она у нас охлаждается. А там жених встречает Эх, Кноп, что делать-то будешь, а? К жениху плывешь? Да? Кноп, не бойся Так, не обижай меня, блять, ее А то тебе типа, пизды там да. Смотри у меня Пойдем, Кноп Так, уйди, сказал Пойдем Пошли Тут вообще не жених а? Сучка. Вон еще один бежит Голодный Увидели ребенка Так, куда бежим, блядь, а? Чудо в перех, еще один Пойдем О, Водичка, конечно, класс, ребят ну что, девчонки и мальчишки, мы с вами приехали, точнее пришли на какой-то пляж. Ну, скорее всего здесь а, при отеле, приотельный пляж непонятно, или сюда привозят туристов чисто. Вот песочек такой а, хороший, беленький, светленький, а, гальки практически нету. Но могу сказать, что такое, в такую воду можно заходить смело. И сюда привозят вот как видите китайцы здесь и европейцы также присутствуют. Китайцы. А там у нас есть маленький а, мини бар. А вот именно домиков для жилья я что-то не наблюдаю. Ну лежаки классные удобные сделаны. А под зонтиками стоят. В общем могу сказать одно, пляжу можно поставить пятерочку такую. За пляжем следят, убирают. А можно и селфи поделать на камнях спокойно То есть туда а, привозят именно на катерах и на спидботах Ой, Точнее, на спидботах и на катерах на паромных Там вот вообще устроили, пришортовались и а, ныряют с горок То есть а, арендовать можно скутер, погонять Сейчас проходил, один разбитый валялся в камнях Здесь он тайку закапывает Похоронил заживо. Короче. О, любовь. Фрэнк. Красава. Молодец. Похоронил заживо девку. В общем, сидят. Здесь тоже песочек играют. Ну, территория ухоженная, ребят. Мне нравится. Это вот, я говорю, как я приехал, я повернул направо и пошел. Потом по видео постараюсь написать название этого пляжа. Сейчас не буду в планшете смотреть, как он называется, здесь даже вот кустарник поливает, очень прям хорошо.